студент О главных студенческих событиях, как всегда, расскажет команда «Универньюз». Поэтому оставайся с нами. В студии Регины Якупова сегодня в выпуске. Третью российскую конференцию по медицинской химии «Медхим. Россия» открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. В КФУ состоялся четвертый ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Универсальных советов не бывает. Выпускники «Альма-Матер» о том, как найти свое призвание. Конференция по медицинской химии продолжается. Цель – анализ проделанной работы в направлении медицинской химии. Подробности в следующем сюжете.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 Новые приборы всегда были, встречались с таким особым пониманием, всегда как бы, очень открыто воспринимались учеными. Конференция продлится до 3 октября. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. 29 сентября состоялся четвертый ежегодный симпозиум журнала «Весни гражданского процесса» который проходит в стенах юридического факультета Казанского федерального университета.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 Первыми обладательницами премии стали студентки второго курса, обучающиеся по профилю татарской журналистики Назлугульма Салимова и Айсулу Нигмадзянова. Основными критериями в отборе победителей стали отличная учеба в течение года и содержательная летняя практика. А мы продолжаем. Каждый ищущий человек неизбежно задается вопросами «Кто я?», «Как найти свое призвание?», «Для чего я живу?». И зачастую ответы на них не приходят быстро. Сложно ли было найти свое предназначение известным выпускникам КФУ, стало известно на очередной серии «Мост». Подробности далее. Очень многие из нас верят в существование малоизвестного понятия под названием «призвание». И, конечно же, стремится его найти, что не говори, но призвание – это реальность. Причем невероятно могущественное, но отнюдь не все, что нам известно о его поиске, в корне верно. Об этом и пошла речь в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. И именно здесь состоялась четвертая серия мероприятий «Мост». Но в отличие от предыдущих серий мост, на этот раз спикерами сфер творчества, менеджмента, бизнеса и науки стали сразу пять специалистов. А именно Денис Матвиев, директор творческой студии Яшель Продакшн, Зоя Антонова, специалист по СМ-стратегии, франшизы выйти из комнаты и Проект, Ильдар Низамиф и Станислав Федоренков, основатели группы компании Айлор, и Аркадий Курамшин, химик Казанского университета, один из ведущих российских научных журналистов, пишущих о химии. В формате Open Talk выпускники рассказали о своем профессиональном и творческом пути об ошибках и успехах, студенчестве и карьере. Спикеры поделились историями жизни, советами и секретами, а зрители смогли задать волнующие вопросы каждому из них. Проект «Мост» организован сообществом выпускников Кафу «Альма-Матер». Его миссия – не строить стены, а возводить мосты. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между поколениями учащихся Казанского университета. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, «Универньюз». Добровольческий центр КФУ «Планета добрых людей» приглашает студентов Казанского федерального университета стать марафонцами и пройти дистанцию добра всем вместе. А как это сделать, узнаешь из следующего сюжета.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 с хэштегом, то есть в инстаграме Лента Добрых Дел. И спасибо, учитель. Диана Паскарь, Ленарда Влетьяров, Универ -Ньюс. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Пока-пока.